В Украине 22 миллиона интернет-пользователей, и более половины из них делают покупки в интернете. Это 11 миллионов потенциальных покупателей. Как же увеличить свои продажи, получив доступ к большей части этой аудитории? Хабер — это уникальное решение для e-commerce, которое позволяет интернет-магазину быстро расширить свой ассортимент, попробовать новые категории товаров и монетизировать свой трафик а поставщику – продавать свои товары на топовых торговых площадках страны через единый кабинет. Хотите увеличить свои продажи без дополнительных инвестиций в маркетинг штата разработку? Хабер – это удобная и быстрая работа с товарами и заказами через один кабинет. Единый юридический партнер вместо десятков договоров с различными поставщиками или площадками. Возможность продавать больше, получая дополнительные категории товаров или новые точки продажи. А также экономия времени и денег, ведь Хабер заменяет отделы маркетинга, контента и разработки. У вас есть интернет-магазин? Тогда, используя товары от поставщиков Хабера, вы можете добавить их в свой ассортимент, предоставляя больший выбор вашим покупателям, и одновременно монетизировать уже имеющийся трафик, зарабатывая на проценте от продажи. Для этого зарегистрируйтесь на сайте huber.pro. Выберите интересующие вас категории, бренды или конкретные товары. Создайте файл с выбранным вами ассортиментом. И товары готовы для загрузки в ваш интернет-магазин. Если вы поставщик и ищете новые точки для продажи вашего товара в интернете, загрузите ваш прайс-лист и оставьте контакты на сайте Happier. Наши категорийные менеджеры регулярно анализируют ассортимент, который пользуется спросом среди интернет-покупателей и востребован торговыми площадками, а также следят за трендами рынка e-commerce. Мы поможем вам сформировать оптимальное товарное предложение, которое передается для размещения и продажи нашим партнерам, топовым маркетплейсам страны и множеству различных профильных торговых площадок. Чтобы узнать больше о решении Хабер для вашего бизнеса, свяжитесь с нами сегодня.